Так, офицерк, ну что, мы уже на месте, а значит, mm -hmm. нам пора выполнять второе дополнительное задание наше. И так, это у, нас... это у нас поставки даганов. Или, или даганов. Или... Не, даганов. Даганов. Ага, даганов. <сих> так, ну что, погнали. Нужно поставки прервать. Насколько я помню, эти поставочки... Да-да-да-да-да-да-да. Помогут нам... Ядриться, коломадриться, ты видишь, что? Пожалуй, нам тут нужно кое-что сделать другое. Выгнать из с транспорта. Да, выгнуть их с транспорта и заказать опрессор. Уверенно уничтожено. так. Я летим. нашел транспорт. Ура! Отлично. Я полетел вон туда, где какой-то вертолет далеко. В Лос-Сантос, да? В Лос-Сантос лети на вертушку, на вот эти все значки и бери самые дальние, которые в Лос-Сантосе. У тебя получится поменьше, но зато более надежно. Угу. А мне придется винтить по всем сторонам. А ты к Верту поехал, ты не в Лос-Сантос поехал? Ну ладно. Минус два. Ты Тут уже что-то уничтожил? Да. Отлично, еще один. Вот это я зря, конечно, сделал. Ну ладно, фиг с ними. Так, окей, давай ты по правому тогда, я по левому бережку поеду. Оп, оп оп Да я то, что поближе. Сейчас буду брать. Ну давай, давай. И потом налево. Скорее всего. Осталось 7 и всего шесть минут. Угу. Зря ты полетел к тому вертолету, надо было в Лос-Санто слететь. Ну, а что не сейчас времени мы были. потратим целую кучу. Ну ладно, что уж поделать-то. Попробуем. Да уже, уже все. Потому что... Отлично. Цель уничтожена. Да. Так, так, ну, в принципе, минус. слушай, в принципе, мы должны. Должны успеть. Нужно обязательно все уничтожить. Так, я ближайшее беру. Бери-бери ближайший. Я пока по, получается По набережной, по всем вот этим. Короче, по правой стороне от тебя. Mm -hmm. Забираю там тачки, лодки, всякое такое. Так, и судя по всему у меня тут лодочка намечается, да? Одынкими. Так, нацеливайся. Волочка. Е. Е. Так, так все, погнали. Три. Да. Э -э так, ну давай попробую вот этот, который здесь. Одного я оставлю. Я, ближай я ближайший. И поеду за дальним еще. Я ближайший забираю походу, вместе за дальним полетим. Ну, вполне возможно. Да, походу, миссия только вот для прессоров и создана. Да. Просто на тачках мы не успели как бы. это все. Даже на двух тачках, даже с учетом того, что у тебя есть Вагнер, у меня там тоже суперкаров целая куча. Придется очень туго. Последний полетел то заберешь которая тесто uh -huh. ну да я уже к ней подлетаю получается Папа, папа -па -па. так в центре города а что у нас в центре города у меня тачка тут одна какая тачка была. везде вертики были Ядриц, коломодрица Отлично, все. Уничтожено. Ты там успеваешь? Да, я тут рядом уже. Я думаю, ждать тебя не ждать. А отлично. Да не знаю, а сколько до нее? Я прям вообще рядом. А, тут яхта, походу, какая-то. А, ну давай, ушатывай ее. Че, они, стреляют, что ли? Э? Ну, конечно нифига себе? Кто не стреляет а Я стреляю. Я тоже пальнули. до свидания О, отлично! Все объекты уничтожены. Слушай, ну хорошо мы с тобой выполнили задание. Очень даже хорошо. А значит, даганы будут без оружия и без бронежилетов. А это уже хорошо.